Всем привет! Ну а перед началом видеоролика попрошу вас подписаться на замечательную страницу Алматы Лакшери Декор. Она делает вот такие вот замечательные вазочки. Эта цветочная фея может сделать любую композицию именно по вашему вкусу. Ссылочка на ее страницу в описании. Ну а теперь переходим к главному. Патам-парадам-там! И сегодня у нас распаковка на замечательный новый прелестный iPhone 11 Pro Max черного цвета. Ребят, ну а первое, что бросается в глаза, это вот эти вот три камеры. Достаем. Ребят, смотрите. Надпись iPhone сразу исчезла, и значок Apple сдвинулся в середину, потому что эти камеры занимают достаточно много места. Вот это вот стекло, это один цельный кусок. Сразу вам расскажу, что это один из самых тяжелых телефонов на рынке, и из самого прочного стекла во всем мире сделан. Ребят, а сейчас я вам покажу все эти три камеры. Вот первая камера, вторая камера. Это она приближает. И вот вообще совсем сильно приближает. Вот так. Сразу здесь поворот поменялся. И сейчас мы выключим свет и посмотрим режим, который работает в темноте. Ребят, как вы видите, это реально работает. У меня в комнате темно. А здесь показывает светло. Крутая штука. Здесь у нас то же самое. И с наушниками то же самое. А вот здесь вот Apple уже положили новую 18-ваттную вилку, которая зарядит ваш телефон за полчаса до 50%. И положили новый провод. Теперь он выглядит вот так вот. Ну, а в итоге все. Мы все распаковали. Если вам понравился этот видос, то ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем удачи и всем пока.